Когда мы слышим такое словосочетание, как «чемпионат мира», сразу невольно представляется что-то грандиозное, что-то масштабное, что-то годное. Но лично я, когда слышу словосочетание «чемпионат мира», Call of Duty Mobile, сразу знаю, что это грустная, унылая, неинтересная говняха, которую смотрит от силу полтора землекопа. Хотя вроде бы казалось чемпионат мира по колде. Да -да. Ни в коем случае я не хейтер. Я, к слову, в этом бизнесе, так сказать, с самого старта и знаю, как он начинался. Так почему же сейчас главный чемпионат такой всратый и никому не интересный? Ну что, погнали, расскажу.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 Отсутствие рекламы и дружелюбная комьюнити уже тебя заждалось. Прямо сейчас. Переходи по ссылке в описании, скачивай игру и делай жару в One OneState. Так-так-так, как с этим печальным скорострелом играть-то теперь? Если ты есть бог, сука, помоги! Будь по-твоему... Погнали на балкон, посмотрим, кто там во дворе матерится. Рука блудца, Ниночка, блидун вагина. Ой, нужно менять позицию, а то прилетит целый вагон эпитетов. А ну, бля, что это за паркур около моего гаража? Ситуация немножечко напряженная передо мной, у которого по всей видимости проблемы со зрением. Окей, ничего страшного, попозже выпишем ему очки. Так а это чё за дядя с соседнего дома вышел? Чё зыришь, глаза пузыришь? А я же уже говорил, что с проблемами зрения. Возвращаюсь на свой балкон. Блять, опять этот паркур и здесь меня достает. Только стоит отлучиться ненадолго, как сразу во дворе Робин Гуды дали голос испавниться. Так, ну это я как понимаю Биба и Боба. Ну что ж, придется сделать им Бобо. У меня такое чувство, что на кухне происходит неистовый. И этот парень пошел за добавочкой. Оу, сэр, наденьте футболочку, нас могут смотреть дети. Двенадцатый. Тринадцатый. блять, этот Ямакаси явно на своей волне. I'm best position in the world. Шестнадцатый. Семнадцатый. Эм, мне кажется, у тебя... За сорок гривен штаны, блядь, намокли. Девятнадцатый. О, смотрите, какой I'm strong, I'm best position. Блять, да чё, опять что ли? Там у меня горит очко. Сейчас играть с КСП в рейтинге очень-при очень тяжко, так как нерфы мазафакинские спустились на данную пушку. Кстати, я сейчас выполнял небольшой челлендж и гонял с лудаутом, как у киберов на этом чемпионате. Ну, только Скорстрики и оперативника у меня был свой, короче. Так, давайте я сначала расскажу, почему чемпионат такой же тухлый, как и все всегда. Ребята, если что, это мое мнение. И оно не претендует на истинное. Если вы с чем-то будете не согласны, то обязательно в комментариях дайте мне конструктив. Я же поведаю свою позицию. Начнем с того, что мне как зрителю и чуваку, который с самого релиза в колде, грустно наблюдать один и тот же пул пушек в боях. Например, на этом чемпионате в мете КСП-45. Абсолютно все команды использовали данный пистолет-пулемет. Это определенно плохо, так как оружие в игре у нас, ну, просто тьма, их супер дохрена. Виноваты ли команды, которые обузят мету? Конечно же нет. Их можно понять, так как перед ними стоит главная задача – этого выигрыш. Им нужно пройти максимально вверх, чтобы заработать как можно больше денежек. Как мне кажется, чтобы чемпионат смотрелся бодрее и интереснее, его организаторам нужно ввести только одно простое правило – чтобы в команде не было повторяющихся оружий. И все. Инфосотка уже интерес просыпается это смотреть, как с разными пушкарями играют профессиональные пацаны. Лучше еще, конечно, чтобы в каждой команде гарантированно был один снайпер, вот тогда вообще сказка получилась бы: а сейчас, пока все дрочатся с одной и той же пушкой, смотреть такое, откровенно говоря, лень, да и скучно. Я не могу понять вот чего. С одной стороны, разработчики понимают, что их супер турик Грустно смотрят, и они даже пытаются за просмотр скины всякие разные сыпать в награду за потраченное время. Но, увы, и это не панацея. Я до сих пор тоже вот не могу понять, вроде такая большая компания, да, такая фирма, конторы называйте как хотите Activision, а заинтересовать и вовлечь публику в турнирную движуху не могут, ну или не хотят. Это уже, конечно, другой вопрос. Короче, что еще можно сказать про это событие? Сейчас, наконец-то, наконец-то догадались выделять отдельные сервера для чемпионата. Этим и обусловлена популярность КСП среди киберов. Тут все просто. У них прошлое обновление стоит, в котором КСП очень сильное. И не нефина, естественно. Ну, а я ради контента, дорогие брата-братья, успел настрадаться с этой печальной пушкой... Вам не рекомендую ее брать в рейтинг, так как дяди со свечками уж очень больно делают и их перестрелять практически невозможно. Сборку я, конечно, вам покажу, которую большинство киберов юзают на чемпионате, но думаю, она вам особо не пригодится. Конечно, пролетали скс килл 141 и другие пушки в хардпоинте, но это скорее всего исключение, потому что они были очень редкими в пике. Помню, раньше чемпионат мира ждали, и был ажиотаж на его старте. Очень жаль, что такую движу жуху похерили, и сейчас это, как я и говорил ранее, дрочильня одного гана. В принципе, даже можно чемпионаты все вот последующие, это так и называть. Печально? но да ладно. Надеюсь, мобильный варзон нас не подведет. Ну, а вы, брата, братья, что думаете по поводу чемпионата? Может, я что-то упустил или оказался неправ? Обязательно напишите об этом в комментариях, и не забудьте принять участие в большом конкурсе на 10 боевых пропусков, которые у меня в Телеграм-канале проходит. Ну, а это был Огнянский. Все только начинается.